Можно ли сделать дизайн фасада удаленно? Да, конечно. Большинство наших клиентов так и заказывают. Для этого мы запрашиваем у клиентов фото дома, основные размеры дома, заполненное техническое задание и аналоги. Аналоги это 3-4 фотографии, которые вам понравились.